Так, второй раз по этому уже месту веду. Да, здесь раздолье классное, ребятули. Вообще класснючие раздолье. Ладно, ребятки, пробую на ту сторону херачить. Если я сейчас еще и перевернусь, будет вообще эпика. Эпик. Эпик видео, бля А что я не выключил? Так, начинаем охоту на зубастиков. Хоп. Траву, бля. Зря. Зря в траву я кинул. Вытащить надо. Она слетела. Ага. Вот сюда. Хоп. И протягиваем. На средних оборотах. Ну все, нам уже надо в сторону дома гребстись. Туда я не пойду. Вперед буду сейчас идти. На таких вот оборотах развиваем скорость мы И двумя веслами гребаем мы Тут андатры вон травушку на муравушку нафиг повыдергивали. вообще друзья был вот она ага зацепись зацепись нормально давай давай да давай, давай ну как хороший о нормальдос вот такой вот вот такой вот лайк друзья лайкоса им вот пиявка видите четвертая щука Там где-то уточка хочет ко мне, подвесло. Вот у нас уже рыбки сегодня. А, нормально. Классно, блин, мне нравится это место. Тут вообще активничает щучка и окунь. Но окуня, правда, я одного поймал, но были удары как бы нормальные. Вот, сейчас проверим, что у нас здесь дальше. Утя-Утя, походу, потеряла свою широконоску. Звоним, звоним мы, Меж трави я прозваниваем. Опа. Сегодня же я, конечно, друзья, где-то часов шесть начал рыбачить, я сегодня... Специально попозже не поехал там в 3, в 4 не поехал, чтобы не попасть и мне в ветер в офигенный. Я поехал специально, чтобы к Штилю успеть. А сегодня Штиля как такового и нету, но он нормальный как бы, спокойный водоем сегодня. Отличается как бы тем, что маленечко несет меня в другую сторону, но здесь нет ничего плохого. Так как там были волны днем же, сами знаете, какой не Штиль днем. Вот. А сейчас вот это можно сказать почти полуштиль, можно сказать. Так, сейчас проверить глубину, сколько тут. Вау, о сколько глубина-то вот какая. Так, ладно, так хоп. Луна. К ним. здесь, что будет у нас. Так. Ох ты, блядь, намоталось у нас хуёво. Ладно. Дубль номер два. Ничего страшного. Вот сюда. Сейчас кто-нибудь нам бабахнет. Сегодня один воблер вообще ничего не снимал, не менял. Сегодня тактику выбрал другую, долбить на одно. Травушка нет идет кто-то. Ах сошел кто-то. Непонятный кто. Тоже там был. Сейчас проверим кто там был. Давай давай отзовись. Ага промазала. Ага. Ладно. Знаем что ты здесь где-то. Рядышком. Давай. Сейчас вот сюда. Давай давай давай давай. давай. Вот так. Ага. Удар был. Вот она. Опять был. -мо, кто был-то, друзья? Вы не видели? Кто это был? Взялся кто-то, но я не вижу, кто. Щучка. Сойдет сейчас. Ай-дай-дай, да. -ай -да, -ай -да. Пятая, наверное Во, она вообще не держала, ребята Видали, вообще зачетно, блин Поставил я ее Взял ее зачетно Сейчас она укусит меня И вот она, видите, в пиятке тоже, ребята Вот пятая щучка у меня, как бы Нормально Так, блин к ним здесь, друзья Вот сюда сейчас Микрозацепов много. Зацепов микрозацепов много. Вот сюда сейчас пахну. Опять зацепчик был. Микрозацеп был. Травушка, травушка, травушка. Gracias. Другое место кинул, чтобы вот здесь вот протянуть, нормально. Да, не добьюсь я ее, наверное. Траву опять кидану. Вышел трава. фиг а не щук Ладно, переплыву. В обратную сторону кину, прозвоню ее. Там трава, блядь. Зря я туда кинул. Конечно, зря. Так, сейчас развернем чуть-чуть вот так и вот в этот вот монитор кинем угу. Так, сейчас сюда... Трава Давай в домик, в домик, в домик, в домик, в домик, в домик Сиди в домике Не балуйся Что, наверное, друзья, вот здесь я вылезу сейчас. Да похерачу к лодке. Ой, к лодке, говорю, к велику своему. А то уже темно будет. Я вам сейчас просто результат сниму свой на камеру. Пока светло. Вот. Ну, в принципе, завтра здесь есть что делать. Здесь есть рыбалка. Если погода завтра будет хорошая, позволит рыбачить, то мы сюда завтра припремся. Если меня никуда не увезут в другое место, на рыбалку. Так, ладно. Через вот такие вот кочки выбираемся здесь. Прохода нет нормального. Скот лазит здесь. Сейчас вот выйду на такое поле Спасибо хоть Сенокос есть Друзья Вот Вот такое вот тут место Осоку косят что ли блин Точно осоку косят ребятишки Ага Ладно сейчас высыпаю щук Окуней там всех своих Показываю вам что у нас есть И как обычно селфи друзья Вот берем еще вот такую утку Ложим сюда уточку вот так ложим вот она уточка угу. засыпаем рыбку все сюда вот что-то у нас застрял кунек. вот друзья смотрите сейчас я разложу это быстренько так щукан щукан сегодня вообще стандарты стандарты по щукам короче размеры как бы стандарт вообще стандарт вот окунечки, карасики. Ну вот, три окуня, как вы видели, я поймал, короче, в сеть. У меня сетка стояла. Ну так, чтобы за зря не приходить на рыбалку, друзья. Поставил сеточку. Ну, вот. Вот так вот. Вот он мой улов. С вот такой вот уткой, короче. Так, ладно. Ну вот, друзья, долгожданная селфи, как обычно. Со своим уловом как бы. Вот. вот такой вот улов и я Вот видите, все Давайте всем пока, всем спасибо Ставим вот такой вот лайк за просмотр, если кому-то понравилось Все, давайте, всем удачи привет, друзья сегодня решил вырваться не на рыбалку, а за воблером, за своим, за намазу, который вчера оторвался. Фух. Которому щуки поводок перегрызли. Вот сейчас мне шпарить еще. Вон тот тюб. Далеко, там кто-то ходит, рыбачит. По берегу кто-то ходит. Сейчас я туда приду. Ну метров триста точно идти. пришел к этому кусту как вчера и запоминал место здесь вязка блять вязка вязка короче где-то вон там Короче, друзья, пробуем доставать. Вот оснащек берем и идем в холодную воду. Друзья, нет у тебя воблера. Нашел друзей в область. Всем привет, сегодня 15 августа Приехал я вновь на рыбалочку Купил я себе новый воблер на Мадзу Такой же самый Установил здоровенные крючки Больше чем тот раз устанавливал я короче Вообще здоровые тройники Восьмерка по-моему И короче это Сейчас будем пробовать рыбач Но сегодня уже тут три рыбака обитает Все, давайте Включай Лайт. Что, подходим? К водичке Через кочки, блин Кочки тут вообще Опасные Запинаешься через каждых два шага Вообще тут короче, Еще и вода, блин Видите Тут, блин, провалиться в два счета можно И набрать воды Полные сапоги Так, все Мы приземляемся В наш аэробаркас uh -huh. все приземлились выгребаем что производим первые забросики Пузыри, что-то со дна идут непонятные какие-то. Какие-то непонятные перья, ребята, утиные, вот, среди водоема. Вот. и там он дальше. Непонятно. Или они уже линять начинают, или чё? Или, может, кто подстрелил лутку? Хотя открытия еще нету, друзья. кто-то. А, небольшая чурогайка. Ладно, хер с ней. Хе -хе. Небольшая. На Мадзу рулит. Где-то она здесь сильно обкололась, ребятки. Обкололась она. Вот они, утки. Широконоски полетели. Три штуки. носок с ружбана можно было хлопнуть В легкую. Ну, тут уже высоко Где же она делась-то, эта чурочка? Чурогаечка Ну, небольшая, ладно. Туда же кинул, друзья, другая попалась, но это уже крупнее. Сейчас уйдет. Стоять. Туда же кинул, друзья, где и это было. О, видали как? Взялась. Первая щука на сегодня. Вот. Первая. Намадзу рулит. Ага. Угу. Нормалек. 15 августа открылись. Оторвались от нуля. Друзья, вот отсюда его прямо вот взял. Угу. Ладно, кидаем. А вот здесь вот, друзья, какие-то насекомые вон. Видите, кучкуются. Вот сейчас вот так на них, хопа. Прям разбегаются они, ага, уголопом. Сейчас вот так сделаю. О, блин. Вот прямо щука сыграла, ребятки. Это уже третья здесь рядом. Значит, они что-то скопились. Сейчас я попробую сюда же вот так. Друзья, вот так. Хоп. Наверное, пуганул я ее. Сейчас. Вот третья, прям в одном и том же месте. Наверное, отошла она куда-нибудь. Испугалась, может быть. С травой, блин, у меня это дело. Ну-ка, сейчас попробую назад отгребстись. Вот. Я вот тут, кстати, в траву встал. Сейчас мы вот так выйдем отсюда. На легком дрейфе. Траву затопил, блин. Сейчас я туда покидаю. В одном месте, короче, три штуки было, поняли? Вонючая трава, блин. Видите, как не вовремя она трава. А ты не дергайся, не пугай своих братьев и сестер. Сейчас вот сюда кидану. Может и возьмется. С травой идет. Отцепил. Вот отсюда сейчас проведем. Где-то она там. Заразил кто это. В том районе. Опять зацепили тройником, блядь. -мо. Задалбливают эти тройники тоже. То трава, то тройники. Ну, конечно, лучше тройники, чем трава. Не вовремя. Опять трава идет. Сошла. Сейчас вот сюда вот кидану. В этот райончик. Я сегодня, друзья, поехал в 6. Короче, к воде пошел без 15,7. Блять, траву кинул. 15 7 пошел друзья к воде вот но у меня два часа где-то грубо говоря есть так еще порыбачить опять в траву за бубенко травой что ли нет без два вот, часа где-то порыбачить есть у меня времени ну и клёв в течение двух часов должен быть как бы а потом уже перестает темнеть начинает щучка уже активацию свою выключает до утра ну куда ж ты подруга-то ушла сейчас мне надо вот в вот в это окошко кинем опять трава Блядь. зараза какая а Травища, то а? Ладно, сейчас покидаем вот в эти стороны. рен с ним плескнулся, так плескнулся. Знаем, что здесь уже две есть. Вот там видали, как плескнулось. Можно нам туда газануть, короче. Вот там вот, скорее всего, возьмется. Там возможности больше, друзья. Но вода сегодня прохладная. Я вчера купался. Воблер, когда нырял, доставал свой. Ни так я его не достал, ребятули. Не достал я его. Вау! Пузырь, как вы видели, прям вышел, прям здоровенный. Как это. Как вулкан подводный взорвался. Аж сметью такой. Бух, с яблока пузырь прямо вышел. Вот примерно в этот район надо кидать. Опять трава идет, бля. У меня, короче, это... Тройники здоровые, они тянут сильно ее под воду, эту намазу, воблеру. Ну и там елочек, видать, дофига стоит. Елочек дофига, да. Сейчас вот в этот райончик и сюда потянем вот так. Опять елочки зацепил. бля. Короче, делаю вывод, не буду бегать сильно за этими рыбами, блядь, где клюнет. Друзья, вот сегодня вот пока вот рыбачу минут 20. У меня уже две щуки взялось и уже штук 8 выпрыгнула, прямо, прыгает прямо вот возле берегов. Сегодня она как-то это, активничает. Трава идет, блядь. Ах ты забыл вот. А, зацепилась вот здесь открыл же блин вот здесь удар друзья был только что цапнула и отпустила сейчас короче проверим ну хорошо ударила где то вот в этом райончике Так Блин, опять не туда попал Так, сейчас бы туда вот попасть Вот сейчас по вот этой борозде потяну, где дало Где цепанула. Тапнуло примерно вот сейчас вот здесь где-то Цапнуло хорошо, прилично Вот она промазала, блин, я же напугался Ну как напугался, я же Сжался От ожидания того, что сейчас подсекать надо Но это другая Ха? Куда она так уходит-то? Непонятно, куда она делась. Странно. Да где она есть то трава блин я моя это ебучая трава. подруга на камеру странно, блин, куда она уходит-то? куда она делась-то эта щучина? или она ко мне под лодку убегала? Или здесь она обкалывается, остается где-то и не хочет брать больше? М? Балдеть. переключаю сейчас поищем вот тут ее не находится а вот здесь три или четыре в этом месте есть щучки в разных местах это задолбало дергаться, че дергаешься-то? Трава Вытащи Вытащим ее сейчас быстренько. 5 трава блин 5 трава до да задолбала это трава я через траву пойдет не обошло стороной Трава, короче, здесь. Mm -hmm. ну, трава mm -hmm. вот стоит тут, хорошо видно траву, сантиметров тридцати от верха воды, прямо это. Понятно, почему тут щука так где возьмется, потом сразу же не берется, потому что она, видать, не замечает. Окна тут не открыты. Сейчас вот так покидаем там, где были. Живаки какие-то...